Объектом нашего сегодняшнего видео становится экосистема Mao Life и ее уникальные продукты. Mao – это международная ассоциация операторов, присоединиться к которой может каждый. Она выполняет роль поддержки в постижении современных технологий быстрорастущего рынка криптовалют. Пользователи данного проекта могут с легкостью воспользоваться всеми преимуществами криптовалютного сегмента и быть уверенными, что это просто, безопасно и быстро. Вам не нужно думать, как это устроено и как оно работает. Mao Life делает все, чтобы вы просто пользовались выбранной услугой. Система Mao – это в первую очередь кооператив, который позволяет каждому пользователю выбирать необходимую программу с учетом собственных предпочтений и работать в ней. Mao имеет собственный раздел с интересными и разнообразными статьями. Особенно он будет полезен начинающим криптоэнтузиастам, ведь там можно найти все, от истории становления компании, до узконаправленных тем цифровых технологий. А в сочетании с разделом новостей, пользователь получает возможность стать компетентным в мире последних технологий платформы MAO. Чтобы полноценно использовать все возможности данного проекта, необходимо пройти простую процедуру регистрации. Чтобы зарегистрироваться на платформе Мао достаточно заполнить короткую форму с указанием основных данных. Следуйте инструкциям, чтобы пройти процедуру регистрации правильно и получить доступ к платформе. Также вы можете авторизироваться через Мао Бота, о котором я расскажу чуть позже. Пройдя регистрацию, вам откроется полный доступ к возможностям проекта. Теперь у нас есть доступ к кэшбэк-сервису, реферальной программе, ну и, конечно же, к кооперативу Мао. Интегрированный кошелек позволит вам следить за балансом монет XPL, а также покупать монеты, вводить и выводить их, а также регулировать майнинг. В разделе «История» вы можете посмотреть подробные данные о совершаемых операциях, что позволит создавать полноценные отчеты о своей деятельности. Проект сильно связан с социальной сетью Telegram и предоставляет часть услуг именно через данную платформу. В ней раскрывается истинное удобство и эффективность криптовалютного сегмента, а также те технологии, за которые мы и выбираем подобные проекты. Особый интерес вызывает кооператив MAO, но для начала рассмотрим функцию МАО бота. Особенностью проекта является наличие специализированного МАО бота, который работает на основе Telegram. С помощью бота вы можете добывать криптовалюту с большим процентом генерации новых монет. Для использования данного бота необходимо пройти простую процедуру регистрации. Перейдя на страницу бота, достаточно нажать кнопку «Зарегистрироваться как новый клиент» и следовать дальнейшим инструкциям. Если у вас есть кабинет на платформе Maolife, то вы можете авторизироваться через него, нажав на соответствующую кнопку. В бота интегрировано множество возможностей, в том числе кошелек и выгодная партнерская программа. Также вы будете узнавать о всех перепродажах, что даст вам несомненное преимущество. Инвестиционная сила в МАО находится на высоком уровне. Это значит, что даже начинающие инвесторы, инвестировав свои средства в МАО, получат большое вознаграждение. Инвестиции также оправданы разнообразной деятельностью МАОЛАЙФ, которая разрабатывает множество новых технологий, а также расширяет свою экосистему. Имея за плечами собственный профиль на платформе МАОЛАЙФ и МАО Бота, мы можем стать настоящим пайщиком кооператива МАО. Чтобы стать пайщиком кооператива МАО, Достаточно зайти в «MaoBot» и привязать свой email в разделе «Настройки». Будьте внимательны, ведь почту уже нельзя будет изменить. После успешной привязки почты необходимо перейти в свой личный кабинет «MaoLive» и нажать на кнопку «Кооператив Мао». Укажите все ваши данные в соответствующих полях и прикрепите необходимые фотографии. После проверки заявления отправьте его на подтверждение. Осталось лишь оплатить вступительный взнос по QR-коду на вашем экране. После того, как вы произвели оплату, нажмите «Я подтверждаю оплату». Уведомление о вступлении в кооператив МАО придет к вам на электронную почту. После ее проверки вы станете полноценным пайщиком Международного потребительского кооператива. Стоит отметить, что продуктами экосистемы МАО могут пользоваться только пайщики кооператива. Данный статус позволит вам полноценно пользоваться функциями МАО-бота, пользоваться системой кэшбэка и, конечно же, манить заветные монеты. Это действительно выгодное предложение, учитывая все возможности, которые перед вами открываются и какой фидбэк дает платформа Mao Life. К слову о кэшбэк-сервисе. Аналог такого предложения сложно встретить на рынке, ведь Mao создали что-то по-настоящему уникальное. Работает это так. Вы вносите определенную сумму в кэшбэк-сервис и после окончания срока получаете всю сумму назад, а вдобавок 20% от этой суммы. Если вы продлеваете данную процедуру, то сумма вознаграждения становится уже 25% от суммы. Для того, чтобы полностью спланировать стратегию своего заработка, команда МАО создала специальный калькулятор, которым может воспользоваться каждый. Попробуйте, вас точно заинтересует данное предложение. МАОЛАЙФ – достаточно сильный проект, чтобы уверенно адаптироваться к суровым условиям криптовалютного рынка и использовать все самые новые технологии улучшения данной отрасли.